канал народовластия программ плохие новости да хочу напомнить спонсорам канала что если они не продолжают там подписку то в смысле вот как спонсоры то их автоматом почему-то YouTube выбрасывает не знаю по какой причине может YouTube деньги не нужны может быть еще по каким-то причинам так, кроме всего прочего Опа, что-то у меня все зависло Теперь мо моё Столько мы работали Да, кроме всего прочего Марш Немцова Я прошу Всех на этот марш приходить Конечно И вот что хотелось бы вам показать Хотелось бы Показать вот эту даму в маске И это очень важно То есть вот общими так сказать мыслями да, мы пришли к одному и тому же а, причем еще ну, Денис подсказал это же самое кроме всего прочего подсказал еще нам а, значит так сейчас я записал даже кто, кто высказал мысли такие о, Господи, куда ты делся? А, Курганский, Курганский, во как, спасибо ему. Подсказал такую мысль, чтобы сделать маску символом сопротивления Путину. Ну, вы же понимаете, насколько это провокационно. То есть маски носить нельзя. Медведев сказал, что тот, кто одевает маску, экстремист-террорист. А тут эпидемия пока пока не пандемии, да, коронавируса, и в маске человек он вызывает ну, жуткую реакцию. Я не думаю, что посмеют какие-то кгбшники элементы броситься и вязать, особенно если он начнет кашлять, сняли маску, на них я думаю, настроение будет очень негативное, поэтому я предлагаю, и не только я, предлагаю использовать маску уже на марше Немцова 29.02, то есть приходите в масках, и я думаю, что нужно этому движению как желтые жилеты, а это медицинские маски. Представляют люди в медицинских масках. То ли он коронавирусом болеет, то ли он Путина не любит, да? А путинцы будут просто шугаться, особенно когда... Коронавирус запугает всех до потери сознания, и все будут ходить в медицинских масках, а мы везде должны говорить о том, что это, что это путинское сопротивление, что медицинская маска – это символ путинского сопротивления. И везде продвигаете, везде делаете плакатики, везде э, маски, там рисуйте на них пятерочку, 5-11, все что угодно, там «Долой Путина». И чтобы это связывалось в голове уже, как ты считаешь, Жень? Ну, хорошая идея, но я за любой кипиш вообще. Ну да, конечно, потому что мы огромное количество людей, так скажем, подтягиваем автоматом, то есть тех, кто одевает эту маску, он и не знает, может быть, что он с путинского сопротивления, но в конце концов узнает, ему кто-нибудь скажет, или менты там на него наедут, ну-ка, ты почему в маске, ты против Путина, он скажет, вы еще чумели, у меня коронавирус, я тут вот за хлебушком вышел, очень интересно, так что Рассылайте во всех телеграм-каналах, во всех чатах, пишите, чтобы все выходили э, на э, марш Немцова в медицинских масках. По максимуму. Хорошая идея, да? Вы хотите, чтобы запретили медицинские маски в России? А посмотрим, как у них это получится, запретить медицинские маски Вон в Китай Китае надевают эти маски насильно. Я сейчас разместил на нашем телеграм-канале и прошу всех подписываться на новости. Огромное количество материала, страшного материала из инстаграмов соврал по поводу коронавируса. То есть говорят одно, а на самом деле совершенно другое происходит. Огромное количество умирающих, умерших, и, в общем-то, мир изменился, сильно изменился. Люди, которые не, не совершили никаких преступлений, стали преступниками. Так что вот давай про коронавирус поговорим, Жень. Заболевшую коронавирусом на лайнере россиянку госпитализируют в Японии. Ты знаешь про этот лайнер, который там бриллиантовая принцесса. Закрыли всех на этом лайнере. Сейчас около 200 человек заболело. Завтра дол должен кончиться карантин. А сегодня люди заболевают. И вдруг... Мысли такие приходят, что коронавирус прошел через систему вентиляции. Карантин не имеет смысла, понимаешь же. То есть их держали вроде в каютах по одному ну, отдельно, да, что если они заболеют, их госпитализируют, а остальные вроде с ними не контачат. Как же они не контачат, когда общая система вентиляции? И вот хотелось бы поговорить о коронавирусе. И о том, что, значит, уже в России принято решение по коронавирусу, то есть загнать женщину, как ее сейчас скажу, Алла Ильина, загнать Аллу Ильину в Боткинскую больницу насильно, да, решением суда, представляешь, то есть, и, конечно, сейчас путинцы будут принимать э, какие-то скоропалительные решения. Вот китайцы уже предлагают тех, кто не хочет э -э, лечиться, скрывает информацию о том, что болен коронавирусом, расстреливать. Но я не знаю, будут ли путинцы так радикально расстреливать прямо на месте больных коронавирусом, но я допускаю, что могут дойти до этого. И поэтому нам нужно успеть раньше, нам нужно успеть расстрелять их раньше того, как они расстреляют нас». Извини, Жень, давай, я хочу тебя все-таки послушать, ты у нас врач, и находишься в США, читаешь соответствующую прессу, и, и знаешь, наверное, побольше в этом отношении. Ну, нет, я, я не думаю, что что-то такое, эксклюзивное, официальные данные 35 тысяч заболевших 700 смертельных исходов, но так понимаю, это очень все занижено, и с этой, с поправкой на официальные данные китайского правительства. В Америке 15 зараженных уже, там, по-моему, Техас, Висконсин, Вашингтон, я так понимаю, либо приехали из Китая, либо контачили с, с этими больными. Опять же, там ни вакцины, ни лечения нету. но пытаются какие-то новые препараты там использовать, но пока еще это тоже на таких в ну, зачаточном состоянии. То есть вакцины нету, препаратов нету, все это медленно будет происходить. Не знаю, как в России видишь, в США, перед тем, как выпустить препарат на маркет, нужно там пройти три стадии от изготовления там, формулы химической до использования его людьми, надо занимать 10 лет. Поэтому не буду, конечно, ждать, как только что-то начнет более-менее правдоподобное появляться, сразу начнут использовать. Но все равно какие-то нужно Исследование произвести, чтобы человек от вакцины еще класса не склеивал. То есть они где-то говорят от 8 до 18 месяцев, пока что-то будет реально в руках подержать, И они вот даже, видишь, вот это, я почитал немножко, вот даже вакцины, которые против гриппа используются, всего синтезируется вот в каждом году на каждую эпидемию 2,8 миллиарда. То есть даже если хотя бы китайцев провакцинировать, даже этого не хватает мощностей на сём земном шаре, чтобы а, их спасти, не говоря уже об остальном а, человечестве. Вот. Но в Америке, конечно, я тут посмотрел, оказывается, это такая знаешь, актуальная тема. У них была идея вырастить вот эту универсальную вакцину. В чем проблема тех вакцин, которые сейчас, каждые полгода их нужно заново практически, они мутируют. Вот. И хотят сделать вакцину, которая как бы один раз все, и она от всех а, вирусов, от всех мутаций. Но пока у них все это в такой в стадии разработки, там брызг, я так понимаю, даже не подходит. Идея есть, но как ее воплотить нету. Билл Гейтс, оказывается, там, значит, миллиарды долларов выбрасывает из своего кармана, там, на разработку вот этих всех вакцин. Потому что, я так понимаю, люди понимают, что на пандемии, и, как вот, видишь, испанка, там, от 50 до 100 миллионов, уже говорят, скорее всего, она унесла. И сейчас это вообще идет на миллиарды. Вероятность, если начнет развиваться в глобальном масштабе. Так, так. так. говорят, я что, я что слыш плохо слышно слыш слыш тебя немножко, да? Сейчас будем. Звук плохо слышно, пишут. Я могу поближе. Да. Могу Сейчас Попроб попробую. Я. А Женя плохо слышно. Так, ну я что могу сказать? Тут вот 14 числа французские врачи заявили о том, что им удалось в Бордо в институте всяких тропических болезней, а собственно выступал главный врач, там и, я так понимаю, директор этого института, вылечить. Человека и уже выписали из больницы человека больного коронавирусом. Значит, вылечили его. Сейчас я препарат назову Ремдесивир. Препарат называется. Разработан он как раз для лечения различных вирусных заболеваний и говорят, что он реально болел, а потом значит, стали давать препарат и больше вирус не обнаруживался у него и в крови и в общем Больной выздоровел. То есть такой вот факт. А, и во Франции, я так понимаю, по этой же методике уже начали лечить и других больных, поскольку здесь и верхний сову. Да. А принцип я выводил не по-другому немножко. Мне через скайпа закидывать. Заки а оно сейчас не работает. А оно сейчас не работает этот хенгаус. А скайп самый лучший вариант. Теперь Женю не видно. Эфир-то есть? Да. А здесь же был вот, вот этот вот звук. Женя пока ничего не говорит, поэтому нет звука. Нет. Жень, скажи что-нибудь. Привет. Нет, видишь, мы, мы его ловим через это Через алло. наши динамики от этого, это динамика на это идет Это не звук, который по скайпе приходит Еще раз алло. Он Все, говорит, компьютер алло. говорит и микрофон ловит А это не звук через скайп Ну то есть что нужно делать? Не знаю что, ну давай, ладно, включаемся А Жень пропал, пишет. Нет, он с динамиков идет с компьютера. Да. Хорошо. Ага. Перезвонить надо. Слава, ну я, это не от меня зависит. Я понял. Я ничего здесь не могу сделать. Я понимаю, понимаю. Ты видишь, что происходит? А мы надо сейчас в эфире, знать. нет? Да. В эфире. О, Я? отлично, Жень, ты в эфире. Отлично. Отлично, ура. Теперь это как они устраивают. Они же так же, для меня, наверное, на скайпе. Да, но у них тоже целая куча проблем. Они настраиваются очень долго. Ну что, все? Давай, Все? Так. Висим. Ну Уже не висим. Уже не висим. Так. Ага. Ты его вообще сверну. А, ну нет, сверху. Нет. Так. Слава что-то пишут. Сейчас. Напишите, как слышно, как видно. Я Ничего думаю. не трогайте. Пишет, пошло. Мне предлагают мастер-класс взять... Ивана Белецкого да. по поводу введения стримов, да. Ну, надо, надо Слушайте, попробовать. Ну, когда эфир просто вылетает, просто вышивает и камеру, и микрофон, это же никто ничего не трогает. Ну да. Кроме всего прочего, знаете есть, как. Люди, да, ну когда все лампочки сгорают, и там все микрофоны. Перегорают. Знаете, я что скажу? Может, это отвлечение? Это как у Конфуция спросили там про какого-то, я уж не помню, как того звали, но ну, по-китайски. Ну, и, кстати, если напрягусь, наверняка вспомню. И говорит: а знает ли он ритуал? Он говорит: ну, конечно, знает ритуал. А, говорит, ну а как же, он говорит, пришел в храм и у всех спрашивал, что делать, там, вот, у одного то спросил, у другого то спросил, Конфуция говорит, так в этом-то и заключается ритуал, так что, может быть, у нас тоже ритуал как раз в этом заключается, в том, чтобы вылетал звук, там, что-то квакало и так далее, без этого, может быть, не так интересно будет, так, что я смотрю тебя 3-4 года. Я не помню еще ни одного эфира, где все было гладко и без Ну да, да, потому что так я и сам, в общем-то, такие вещи не припоминаю, да, когда все было гладко. Гладко, когда все очень скучно. Очень скучно. Вот так. Ну вот про бордо мы говорили, что кого-то излечили, что 23 дня человек провел в больнице, и вот препарат вроде бы подходящий теперь. Ну, я думаю, что в любом случае Европа-то найдет способ, как победить болезнь. Главная социальная составляющая, не медицинская. Как помнишь, в советский период туберкулез называли социальным заболеванием. Mm -hmm. Так и коронавирус, по идее, вот этот. А у тебя опять что-то там включилось, опять это идет. Э, да, и коронавирус а, а также является социальным заболеванием, но не по тем же самым основаниям, по которым туберкулез являлся, а именно из-за своего. А, вот этого пугающего, так сказать, эхо, такое эхо коронавируса, там что-то случилось, да, все это дошло через Инстаграм, через телег Телеграм-каналы, через Твиттер э, э, и все, и все боятся, я говорю, ну как рассказка детская ужаска про гроб на колесиках, то есть вот он уже из Ухани выехал, там из Ухани из этого, и вот он движется в нашу сторону, этот гроб на колесиках, и никто не знает, что же там будет страшного, ну, заболеешь, не заболеешь, помрешь, не помрешь. Так что я думаю, те люди, которые говорят, что не надейтесь на этот коронавирус, потому что это фейк, они не понимают, что коронавирус вот здесь, коронавирус это информа, и если эту информу накачивать и подпитывать, то совершенно неважно, сколько прибьет он людей, да, вот сейчас последние данные там что-то больше 1600 с чем-то, да, на прошлой неделе они отметили тысячу. Изменили методику подсчета а, заболевших 75 стало тысяч, или 76 даже методику. Как-то не так они считали. Да, Что-то еще там изменится, окажется, а что вообще весь Китай болен. Поэтому на это не надо обращать внимания. Нужно смотреть, чем нам может помочь этот коронавирус. А помочь он нам реально может вот этим. Вот видите? То есть он нам может помочь снять корону с Путина. Мальцев, вы реально верите, что страной Путин, Путин управляет страной. Да это вообще не имеет значения, кто управляет страной. Чи, числится управляющим Путин. Понимаете, Путин. И даже не важно, настоящий это Путин или игрушечный, или их 12, или их 25. Достаточно взять любого Путина, притащить его в Останкино и заставить отречься от престола, даже если это будет один из двенадцати этих Путинов, и все, больше ничего не нужно делать, как вы, не понимаете? Сейчас информационный мир, сейчас не надо брать того самого Путина, там ничего не надо с ним делать, надо брать просто Путина, какого-то Путина, неважно какого, понимаете, и все. Вот представьте себе, сейчас вот тот крендель, который там в Comedy Club изображает Путина, но получше его загремировать, да вывести в останкина. и на Первом канале он скажет, я козел, там подон, блять, там туда-сюда обманул вас с пенсионной реформой, теперь с Конституцией накалываю, все, подаю я в отставку, я устал, я мухожук. Все, уже ничего не остановишь, уже вы притащите 10 Путиных, они будут говорить, что это не тот, что вот он настоящий, уже ничего не сделаешь. Да. Угу. Завислый. Пишет. Опять. А, пи пи что? Что ты говоришь? Себя слышит у тебя эфир. А, хорошо. Вот. И... Это в России, в России названы лучшие по качеству жизни регионы. Ну, конечно, Москва, Питер, Московская область и там, в общем-то, еще какие-то регионы типа Татарии. Да, Саратов, естественно, на 48 восьмом месте. Представляете, то есть одна из очень многочисленных областей, территория большая. И находится на последних местах. Причем, я бы сказал, что и по смертности на первом месте, по плохим дорогам на первом месте, по пальмовому маслу потреблению на втором месте, по потреблению пальмового масла, на 48-м по уровню жизни и прочее, прочее. И вот я прочитал, мне тут скинули в телеграме, какой-то телеграм-канал очень умный, пишет о том, что Володин кризисный менеджер и что Володин э, вот прям сейчас как рыба в воде, вот то, что происходит это прям для него сахар и мед и так далее, и рассказывает, что в обычные дни он скучает, а когда нет войны, а вот очень любит воевать ну я бы поспорил с этим телеграм-каналом, это написал человек, который либо совсем не знает Володина скорее всего, либо это Володин написал сам, потому что он так думает, на самом деле Володин никакой не кризисный менеджер вот в Саратове кризис блядь, он, он может только углубляться Володин не кризисный менеджер он привык работать только в нормальных условиях, когда есть власть, когда есть тот кто на самом верху и кто ему благоволит да, то есть им, говорит, ему скучна рутина как раз ему нужна рутина в этом, в этом как раз он является победителем, какие кризисы. Представьте себе, человек может приходить на работу в 8 утра, да, там, в 7 утра, в 6 утра, уходить в 12 ночи, проводить совещания, сидеть на всех заседаниях, работать с финксом, да, ему это не скучно. Но где вы видели, что кризисному менеджеру было не скучно каждый день, где-то сидеть вот так с вытаращенными глазами И я всегда, вот я помню, провожу какие-то заседания Я стараюсь какие-то мелкие вопросы вообще свернуть Потому что ну, мне скучно И Володя относится к тем людям, которые наоборот Эту резину тянут до бесконечности То есть сидишь уже спички надо в глаза вставлять Потому что а он кайфует он кайфует именно в той ситуации, когда бюрократическая система и весь этот механизм отлажены, хорошо работают. Именно тогда он кайфует. Если бы он был кризисным менеджером, если бы ему была скучна рутина, да, то Володин бы стал Мальцевым, понимаете? Если бы ему была скучна рутина, вот мне была на самом деле жутко скучна рутина, сидеть работать с финксом на заседании со спичками в глазах и слушать, как чушь какую-то несут. Поэтому спрашивают, говорят, вот сейчас он врубится и будет там бороться. Володин никогда не будет бороться. Если он не видит, что он побеждает, он никогда не будет бороться. Что сделал Володин, когда Китов с он боролись? А он мог встать за того и за другого. Он ушел в ПАКС, в Павловскую эту, Академию Госслужбы и стал преподавать на должности э, исполняющей обязанности профессора. Слышал когда-нибудь о таком? Вот Володин был таким, когда бился Китов с э, Аяцковым, да, он просто свалил. Свалил и сидел, курил, кто кого победит. Победил Аяцков, он к Аяцкову прыгнул мне. Потом свалил, когда Аяцков начал врезаться очень сильно с москвичами, он свалил в Москву. Я говорю, давай врежем с, с Аяцковым. Он говорит, да ты че, да как можно? Мы сейчас, у меня самолет до Москвы, не до, до, это, до Саратова не долетит, Аяцков его взорвет. Я говорю, ты...". да и хер с ним, с соседями. И вот такие дела. <свистак> так что, я думаю, э -э так я думаю, что если будет тяжелая ситуация, очень тяжелая, то он, у нее есть кафедра. Зачем он кафедру в МГУ держит под себя? Именно для этого, чтобы когда будет что-то, он туда прыгает и все. Так что, кризисный менеджер. Так, и вот, ну, еще раз хочу сказать, вот в Саратове кризис, страшный кризис. Люди вымирают. А где кризисный Володин? Его там нет. Наоборот, то есть в других областях, где нет кризисного Володина, ситуация лучше. Хотя я понимаю, что, в общем, по России ужасно. А, такие вот дела. Нет отдельно взятого просто Саратского кризиса. Представляете, ситуация как выглядит? То есть Путин зачистил все. Зачистил все по всей России, одни уроды и так далее. А Володин еще почистил по Саратской области. То есть там еще есть какая-то конкуренция у путинцев. А в Саратской области уже нет. Там одни дураки, как Лень Фитлихер называл «деревянные солдаты Урфина Джуса». То есть вот это вот Володин и его «деревянные солдаты». И, конечно, там ситуация будет гораздо хуже. А вы читали книгу Исымбаевой я даже не знал, что она писать умеет я, и, и читать. Она, она сама говорила, что даже Конституцию не читала, но вот сейчас вроде прочитал. Я думаю, научили что ли ее читать по слогам, прочитал Конституцию, вроде не толстая книжка. Так что я не знал, что она умеет писать, поэтому не читал, конечно, и читать точно не буду. Потому что ну, читать книжку человека, который я даже, э, как бы сказать, сомневаюсь, что умеет писать, я, наверное, не буду. Ты будешь читать книжку же и санбайвать. Ну да, да вряд ли. Сразу приходит ну, этот, значит, на память а, небольшой отрывок из а, этих друзей, которые трое лодки не читают. Со, собаки когда-нибудь там, как мы писали роман. Мы решили написать роман, но пришел Гаррисот и сказал, ребята... У вас на двоих не хватит мыслей даже на полстраницы. Какой роман! Ну да. Пишет, она писатель, а не читатель. Это да. А, кстати, Володина, знаешь, более-менее, вот у него какая алтимат, знаешь, конечная цель? К чему это все? К высшей власти. Он фанат высшей власти. Ни деньги, ни... Не ни секс, ничего, высшая власть. Вот его он, он от нее просто шалеет. То есть он, он всегда всю жизнь шалел от людей, которые находятся на самом верху, да, и пытался им всегда подражать. И, а я всегда прикалывался над этим. И вот от высшей власти, то есть, когда можно там, все, что хочешь. Да, то есть, а, он, он числится юристом, конечно, какой он юрист, и поэтому он не понимает, как а, в общем, действует система законодательства. В его голове законов на самом деле нет. Он возглавляет Думу, но он, и, и сколько бы он а, ни работал в Думе, он не воспринимает закон как императив. Понимаешь? То есть он закон воспринимает как инструмент для того, чтобы, ну, в игре картами, вот этими законами, чтобы можно было кого-то там обыграть, и все, никак императив, законы не надо исполнять, в его, в его понимании. Это такая вот херня, которая там, ну для кого, для будлока там, или еще для кого-то, или для того, кого вы вот поставили на рельсы и заставляете, обкладываете, и заставляете исполнять законы, понимаешь? Ну, может быть, какой-то мере прав. Мне просто интересно, что он собирается с этой высшей властью делать. У нас высшая власть в России все равно ходит там под китайцами. То есть он себя ощущать, что у него нет вот этой окончательной... А это особенности, вот, ты понимаешь, он сжирает всех своих пап, с кем, кто бы ни стал ему папой, и он того в конце концов съест, понимаешь, и находит себе более, так сказать, сильного хозяина, да, потом его сжирает, и вот э, парадокс. В том, что он хочет высшей власти, а в любом случае ищет какого-то хозяина. Обрати внимание, он уже лег под китайцев, под, совершенно очевидно. Ездит туда, приглашают сюда, возит, водит их на Лебединое озеро. Наверное, это весело. Путину, наверное, доложили, сказали, Володин там главных китайцев водил на Лебединое озеро. Это не по твоей части, случайно, не по твоему поводу. Так пишет, Путин бессмертный, не знаю. В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию и в Питере тоже проходили а, пикеты, людей задерживали а, и достаточно много кстати задержали. В Питере вот там что-то пишут, ну больше 10 человек это только на пикетах. Так что народ, видишь, выходит и пытается заявить свое неприятие этим так называемым поправкам конституции Сергей Москва, Вячеслав, скажите, на какие деньги вы с семьей живете во Франции? Видишь, вот какой Сергей Москва. Как говорил Маяковский, на ваши товарищи, на ваши. Вот как бы есть э, люди, которые у нас отмечены как спонсоры, да, они помогают. Есть те, кто присылает деньги на донаты. Вот Женя помогает мне, в частности. Спасибо огромное, Жень. Тебе за это. Так что вот на эти деньги и живем. Ну, я понимаю, что это тролль. Ну, это лишний раз повод сказать тебе спасибо, Жень. Вячеслав, выключай свой кирогаз. Эфира не будет. Уходим там куда-то. Пожалуйста, уходите. Какие проблемы? Не вопрос. Так... Слава поражению забыл. Не забыл я поражению. Вот художник Павленский задержан во Франции. Ты слышал эту историю? Да, но я ничего не понял. Там и подругу его забрали. У меня какой-то компромат там на кандидата в мэры Парижа. Это, что там вообще такое происходит? Он там на ФСБ что работает? Мы что-то где он меня надыбал? Правильно мыслишь, я тоже так подумал, что, наверное, оттуда ветер дует. Представь, кандидат от Макрона по фамилии Гриво общался через интернет с какой-то барышней, она его на видео записала. И это видео не это барышни выложил, не кто-то, а выложил почему-то Павленский. Павленского задержали, но говорят по другому поводу, якобы он с адвокатом там со своим э, в Новый год и еще с какими-то друзьями где-то отмечал и подрался, утверждают, что он там по ножовщину устроил, так это или не так, я не знаю». Я знаю, что в субботу после обеда его задержали, задержали потом эту подругу, которая, в общем-то, не скрывала, что слила информацию. То есть у КГБшников это называется легализация информации, добытой оперативным путем, понимаешь? И как легализует информацию? Через тех людей, через которых это может наибольшую огласку принять, да? Поэтому я не знаю, я вполне допускаю, что Павленского используют в темную, какие-то путинцы подкинули, они понимают, что он не откажется от такой информации, потому что ну, он э, хочет хайпануть и, и будет такую информацию продвигать во что бы то ни стало, потому что поджечь дверь банка это одно, а вот э, такую информацию распространить это несколько другое, да. Причем mm -hmm. меня всегда вот интересовал, Павленский поджег дверь на Лубянке. И его спокойно отпустили, ну, через некоторое время. Корный Скептий там хотел якобы поджечь как, какую-то солому. Не дверь на Лубянке, солому. Сидит до сих пор, уже два с лишним года сидит, и суда пока нет, обвиняют в терроризме. Представляешь, то есть э, действия практически одного порядка, причем если в одном случае покушение, в другом случае это оконченный состав. Причем там не солома, не сена, там дверь в гбуху святая святых. Да, вот, странная тоже ситуация. Так, пишут, тебя не слышно. И Макрон заявил о, об ожидании вмешательства России на выборы во Франции. Это без сомнения, конечно, Россия будет вмешиваться, как ты правильно заметил, э, информация вот это по поводу Гривой, это уже, наверное, вмешательство путинцев, 100% они там, ну, 99%, что нельзя говорить. Э, и... Глава МИД Польши призвал Евросоюз и США объединиться против России. Это высказывание на заявление Макрона, что не разделяют они, так сказать, мнение Макрона, что с Россией нужно договариваться. Понимаешь? То есть удивительно, действительно, о чем говорит Макрон. Тут, тут значит убивают чеченского блогера теперь из его команды подставляют человека да? ну совершенно очевидно, что это вещи одного порядка, говорят, надо договариваться с Путиным ну и куда же дальше-то договариваться вот э, что там в Америке по этому поводу говорят ну по-моему тоже особо не заморачиваются а, с наездами на Путина такая взята пауза, ну что они как помнишь недавно, на прошлой неделе там сказали, что Дерипаскинские активы, вернее, Путинские активы Дерипаска там вроде контролирует и да, сидит на деньгах. Вот. Но пока никакой движухи нет, я пока не вижу. Все сейчас сфокусировались на предвыборных делах, я так понимаю, никаких скандалов, никто ничего такого не хочет затевать. В вот. еще так все это, значит, идет, такое брожение, там, медленно, ни туда, ни сюда. Как Павленского, так и Мальца, в общем-то, отпустили. Не нужно выдумать друг на друга компромат. Я на Павленского ничего не тяну. Я думаю, что его используют в темную. И что его отпустили, да. А Мальцева никто не отпускал. Я вырвался, я свалил, понимаете? И меня никто не отпускал. Меня пытались сластать, Но если бы я не, не свалил, меня бы взяли утром. Это совершенно очевидно. Я это знал. Так что... Андрей Андреев пишет, Мальцев, чей Крым. Затрахали вы меня Крымом. Андреев Андрей, твой Крым. Ты главный в Крыму, блядь. Царь. Ты, Андреев, Андрей Андреев, ты в Крыму царь. Понимаешь? И твой, только, только твой, больше ничей вообще. Блядь. Никому больше он не принадлежит. Тебя это устраивает? Ты можешь ему распорядиться вообще как хочешь, Андрей Андреев. Вот как хочешь. Можешь подарить его, можешь разменять, можешь пропить, проиграть в казино. Это уже как хочешь. Кстати, ну такие ощущения, значит, субъективные. Я не знаю, меня слышно. Нет, ну в 94 году, когда мы там а, поженились, мы поехали, значит, в путешествии в Крым именно. Он тогда уже был, я так понимаю, украинской территорией. Вот, а до этого мы ездили в Коктебель постоянно там с родителями когда еще он был, знаешь, в представительском союзе. И там были вот эти, их называли хохла то есть это какая-то местная уже украинская валюта. Но ощущение было, что я приехал к себе домой, на самом деле. Не было такого, что я какое-то там другое государство пересек. Хотя да, там уже и флаги были другие, разговоры были другие. Люди были абсолютно гостеприимные. Туристический бизнес был, развивался, мы там в Лисебухте палатку разбили, там Жили там, по-моему, 2-3 недели, пока у нас палатка не сгорела по нашей глупости. То есть, по ощущениям, год, несмотря на все вот эти изменения знаешь, в границах и в президентах, я вернусь к себе домой. А вот сейчас уже, знаешь, вот с этими путинскими делами уже, знаешь, напряг в Крым, не поедешь. Видишь, американцам запрещено, нужно там чески, по-моему, чуть ли не брать, там, визу разрешения. То есть да, он конкретно, конечно. А вообще вот выглядит это заявление Макрона и всех остальных, кто там в Мюнхене участвовал, да, очень странно. То есть, представляешь, вот есть в интернете видео. Давно я наверное, году в седьмом видел, или нет, году в шестом. Там старушка сидит сумасшедшая на остановке в таком каком-то балдахине, там непонятно, что навершено, ну бомжих какая-то. И таким пропятым голосом кричит, пидорасы, долбоебы, подайте, подайте, пидорасы, долбоебы, подайте. Ну ее снимают, смешно, конечно, да. И вот ты знаешь... Ну, было бы странно, ну, старуху-то это можно понять, ну она сумасшедшая, старая старуха, да, несет какую-то чушь, да, и почему-то просит при этом подаяние, всех обзывает и просит подаяние, но я бы не понял того, кто подошел бы ей и подал, понимаешь? А вот это выглядит приблизительно так же. То есть Путин – это вот эта старуха, которая весь мир там клянет, пидорасы, долбоебы, и говорит, подайте. И вокруг говорит, давайте подадим. Ну а что, вот этой старухе не подать. И все остальные говорят, давайте договоримся. Странно, вас это, не, не только обзывают, да там что только у вас не устраивают, а вы, в общем-то, никак понять не можете. Несколько российских книжных магазинов поддержали фигурантов «Дело сети», вот ты мне скажи, это очень хорошо, люди, люди какие-то просыпаются в разных городах, Пермь, Екатеринбург, Москва, Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Тула, Красноярск, ну прекрасно. А вот ты скажи, что-нибудь слышно там по поводу дел сети в Америке, и, и что ты думаешь лично по этому делу? Да, в Америке ничего, конечно, не слышно. Иногда проскакивает Если что-то идет про оппозицию, то обычно это Навальный где-нибудь там проскочит, или, или что-нибудь такое про, про блогеров, кстати, вот про это написали, которым перерезали горло, влили у вас там. Что это явно там... Дела, связанные с российскими спецслужбами, даже не вызывать у них сомнений. Вот. Ну а по делу СНТ я тут как-то смотрел, какой-то, не, не помню, то на ленте, еще где-то. И так спустился ком комменты, как обычно, еще посмотреть. Ну там, значит, вам набрасно. Я понимаю, там на ленте особо тролли полно-полно, но идет такая, прям это значит, агитация, что, типа, так и надо, мало дали. Я думаю, господи, не все еще мозги, значит. Правильно. То есть и такое ощущение, что некоторые действительно там в это верят. Да, вот доблестная ФСБ взяла ужасных террористов. Ну а в нашем кругу, с кем я разговариваю, все, конечно, крусят пальцем у виска и говорят, ну все, приехали. Дальше, дальше уже край, уже больше после этого уже трудно что-то придумать такое. Ну да. А, Не, ну им, им нужно было кого-то посадить. Вот опять же, речь идет о. В общем-то, об подготовки. Говорит, вот Мальцеву там дали убежать. Да кто же это дал-то? Пытались еще и перехватить. Даже на Балканах, когда я был. Но мы их перехитрили. Очень здорово перехитрили, кстати. Так вот, как-нибудь я это опишу. Это прям какой-то шпионский роман. Но они дураки. Если бы они не были дураками, то, может быть... Ну, тогда бы бежать не пришлось от них, потому что если бы они не были дураками, они бы такое не устроили, то, что они устроили в России. А с э, сетью это, ну, им нужно было кого-то посадить, да, то есть какую-то террористическую организацию планировали э, пересажать артподготовщиков, не получилось по определенным причинам, да. В результате, значит, нужна какая-то другая террористическая организация. Помнишь, как в Южном парке, когда Баттерсу засветили Сюрикеном в глаз, и дети боятся отправить его в больницу, ну потому что все это вскроется, что они там каким-то этими баловались оружием ниндзя, да? И они его гримируют под собачку и отправляют в ветеринарку. И врач видит, говорит, ой, какая страшная рана у собачки. Придется ее усыпить. И начинает набирать лекарства. Аббатерс понимает, что сейчас усыпят и сваливает втихаря. Врач смотрит и говорит, о, убежала собачка. Но придется усыпить другую собачку. Вот приблизительно так же рассуждает и ФСБ путинской. Им похер, у кого усыплять, да кого загонять в тюрьму. Они зарабатывают очки, палочки. То есть им нужно было отработать э, некие, так сказать, террористические сообщества. Вначале террористические сообщества были э, какие-то исламские, да. Потом, значит, появились террористические сообщества, вот там типа артподготовки. Ну, я условно говорю, э, теперь вообще появились вон... А, эти, свидетели еговы, да? Mm -hmm. так, Так. Народав... Мальцев, зачем постоянно полить свое местонахождение? Это небезопасно. А как я палю? Откуда? Где же я палю? Вы знаете, где я нахожусь? Ну уж я не глупее паровоза. -то. Если я смог мозги компонсировать этим дуракам, то уж сейчас-то... Совершенно спокойно могу н не палиться никак. И вот интересные вещи там пишут в СМИ. Самойлов забил первый гол в чемпионате Испании. Замечательно просто. Форбс назвал нового долларового миллиардера из России. Этот гол забил в Испании. Этот миллиардер из России в Англии живет некий Николай Сторонский, все прекрасно, да, в деревне Гадюкина дожди, да, вот интересно то, что долларовый миллиардер оказался по совершенно случайному совпадению, по совершенно сыном топ-менеджера «Газпрома», ну так, он вроде не от этого заработал богатство, да, он э, придумал вместе с сотоварищем, но я думаю, что не он и не сотоварищ, но возможно сотоварищ или какой-то другой человек, которого они наняли, придумали какую-то э, примочку электронную, так сказать, я имею в виду э, цифровую, э, по поводу э, перечисления э, денег, с конвертацией в рамках одного банка, то есть можно конвертировать при перечислении, автоматически конвертировать по выгодному курсу, и вот такая компьютерная программа, фактически, или система, как ее можно сказать, оценена в 6 миллиардов. А это никакого отношения не имеет к «Газпрому». Вот и к его папе, который Николай Миронович Сторонский, топ-менеджер «Газпрома», с декабря прошлого года а, занимает должность «Газпром», «Промгаз», генеральный директор АО. Да, то есть, когда говорят, он, он вот такой сам самородок, а папа сам по себе нужно задать всего несколько вопросов. Без вложений можно было это сделать? Наверное, нет. А с вложениями трудно это было сделать? Вот это вот. Ну, наверное, нет. Ну и все, тогда все... Конечно, никакого отношения не имеет. да. Деньги-то откуда он взял на то, чтобы вложить в эту систему? Да, поэтому я сразу вспоминаю, в таких случаях, ну, например, вот жители села ⁇ Воздвижение, Воздвижение ⁇ Заловский район, Ивановской области. Очень много писем губернатору пишут, просят газ подключить им. Да, ну какой газ? Ваш газ, вон он где уже, в Англии. Да? Одна треть России не газифицирована, Амурская область, через которую проходит сила Сибири, не газифицирована. Один объект, куда тащат газ, это э, этот, как его, э, космодром, представляешь? Только один объект. И что сделает «Газпром»? Вот я, опять же, сошлюсь на своего одного товарища, который строил, работал в свое время «Газпром» еще в 90-е и построил здание для «Газпрома» в Саратове. Но не построил, а отремонтировал. здание это было, они его выкупили, отремонтировали. Так вот, сейчас это здание принадлежит частному лицу. То есть, он работал в «Газпроме» на деньги «Газпрома», отремонтировал здание, надстроил еще этаж, это угол Максима Горького и Большой Казачий, «Газпромское» здание. Вот сейчас оно принадлежит частному лицу, понимаешь? То есть человек все сделал, а потом узнал, что «Газпром» передал кому-то из своих в частную собственность этот дом, а у этого частника «Газпром» это арендует. Какой смысл передавать частнику собственность, причем на халяву, да, тот приватизировал на халяву, а теперь арендует. Потрясающая совершенно ситуация и так по всем объектам всем. Газпрома они находятся в основном в частной собственности, а Газпром арендует. Представляешь? Это ну, какая-то бандитская такая дебильная абсолютно схема, где еще можно бабла строить. Уже видишь, не, не просто там, на, на продаже газа, а вот видишь, нам ничего сделать не могут, Давайте вот так сделаем еще, еще в карман там положили пару миллиардов. Да, ну ты видишь, они инвестируют эти деньги через своих детишек, они их инвестируют в Англию в какие-то проекты, денег-то дофига, понимаешь? Как я помню в живом журнале наверное, даже остались следы, какая-то барышня мне пишет: вы вот критикуете, что нельзя в России заработать много денег, не воруя, а я пишу нет, нельзя. Вот пример моих родителей, они приватиз... работают в «Газпроме», приватизировали какие-то насосные в Украине, и... «Газпромовские», да, и... и сдают их в аренду в «Газпрому» и получают деньги. Вот видите, какие они там эти умняшки, а там люди взорвались, я даже не отвечал, пишут, ты что, дура, с ума сошла, они коррупционеры, ты что, блядь, пишешь? То есть Уникальные совершенно э, ситуации, и которые в, в информационном мире вскрываются, и вот эти вот их мажоры, они даже не понимают, что они на самом деле участвуют в преступлении. Машинист умер в поезде, Ласточка во Владимире. А машинист задохнулся, и его помощник тоже задохнулся. Но машинист на смерть угарным газом, а помощник, помощника откачали. Так что, видишь, этот поезд в огне, честное слово. Ласточка, какой-то электропоезд скоростной у них. От чего задохнулись? Там печку буржуйку вставили, что ли? Я так понимаю. Ну, потому что какие другие объяснения, откуда они там он может взять, у, взяться угарный газ? Или там провода перегрелись у них? Как видел, это видео э, едет поезд, а у него замерзают стекла, и они э, э, костер разложили. Да, помощник машиниста разложил костер и там обогревает стекло. У стекла костер. Хорошее видео, мне тоже очень нравится. И восемь студентов с отравлением попали в больницу. Ну, мы эти новости проскочим, я вам завтра их расскажу подробно. Мы, наверное, сейчас что-то более такое возьмем. Что Женя? Ты нам пока про Америку что-нибудь расскажи интересное. Мы любим послушать, как ты рассказываешь про Америку. Ну ты меня прям по, этот, поймал меня. я не знаю что <laughs> рассказывать. Ну, кстати, вот это интересно, когда ты говорил про вот это Володинское да, любимое занятие сидеть на митингах, у меня, конечно, это тоже там взрыв мозга. То есть, когда меня там приглашают на какие-нибудь там паничные митинги, сидишь и думаешь, ну когда же это закончится, ребята, вы высасываете все из пальцев, надо там делать дело, а не сидеть тут, не ковыряться в носовый. Кстати, тут недавно смотрел. Я слежу за Маском, чем он там занимается. Вот. И он там на какой-то своей, опять же, разговоре с блокером сказал, что я стараюсь там митинги устраивать 15-20 минут максимум. Только те люди, которые могут что-то решать, если говорит, вы во время митинга понимаете, что э, не в состоянии здесь помочь и поучаствовать, э, я вас как бы поощряю за то, чтобы подниметь свою задницу и уйдете. И там народ там, взорвался. Говорит. Обычно, говорит, если кто-то там на митинге встает и уходит, это там, там, дисциплинарное наказание. А масло, нет, у нас немножко по-другому. Мы проблемы решаем, а не сидим, не перемалываем из пустого в порожник. Вот мне тут какой-то шнырь написал, что я возвысился за счет своих предков. Ну, в какой-то степени он, конечно, прав. То есть это гены. А с точки зрения наследства, да, то, наверное, наверное, он не прав Я от своих родителей унаследовал, ну, может быть, это и к счастью Только, в общем-то, голову, душу, тело, материального ничего Так что, и слава Богу, я, кстати, очень рад этому Так Звук не очень, Евгений слабо слышно пишет. Ну, я, я сижу практически прямую перед микрофоном, то есть, поэтому я... Ну это... да. Вот. И э, стрельба в Калининграде вчера, э, или позавчера уже случилась, да, позавчера в субботу какой-то мужчина из охотничьего ружья расстрелял семью. Мужчину, женщину беременную и ребенка ранил. Вот сам застрелился. То есть, в общем, все умерли, как говорится. Но ребенок, слава богу, жив. Говорят, что они не поделили какие-то там места на рынке. Представляешь, даже в 90-е годы из-за мест на рынке люди друг друга не стреляли. Такого не было. Я вообще могу сказать, что в 90-е годы, по крайней мере в Саратове, друг друга стреляли только за оскорбления. Ну да, возможно, там делили какие-то бизнесы, что-то еще, но стреляли только за оскорбления. Никто просто так за деньги друг друга не убивали. А сейчас новые там «Вова Гаврилов и перешли на уровень меценат». А в Соединенных Штатах много вот таких, такого рода преступлений? Я имею в виду, не когда там кто-то съехал с катушек, взял ружье, пошел пострелял людей, нет. А вот когда э, из-за каких-то личных неприязненных отношений устроили перестрелку. Ну, часто бывает, да, то есть э, если следить за этим сообщением, то есть на одной из последних э, на парковке... Там, знаешь, поссорились там, Иван Васильевич, там, с Иваном Ивановичем. Не смогли там парковочное место поделить. Вот. ну один достал пистолет, сказал, что ты мне угрожаешь и пристрелил его. Ну, дали ему двадцаточку за такие дела. Ты мне угрожаешь, вот как не хуже, чем в Южном парке, да. Помнишь, там диких зверей можно отстреливать было только, если они хотят напасть. И помнишь, там все эти охотники, которые, кого бы там они не валили, совершенно беззащитных существ, они кричали, «Она хочет на меня напасть!» Я Надо было обязательно эту фразу прокричать, чтобы потом не было проблем. И так... Позвали, говорят, а сказать не дали. Так что, видишь, Жень, ты говори, а то... Да. Ну, я не знаю, если меня не слышно, то что... Слышно, слышно, говорят. Ну, может быть, там... Ну, прибавят звук, ничего страшного. Протерей рассказал о поножовщине в московском храме. Какой-то мужик из Липецка приехал в Москву и устроил по ножовщину в храме каких-то, значит, вот служку какого-то порезал, еще кого-то. Бывает, это в храм Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. И Протерей Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. Слышал ты эту уже новость, да? Знаешь, да посмотрел, рожа такая, конечно, попала. Вот я, в частности, прочитаю, что он сказал. У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что я бесплатная проститутка, поэтому, говорят, у меня гражданский брак. И, значит, как такое может быть, да очень просто те мужчины, про которые говорят, что они же. А, ну тут говорит, что у женщин а, незамужних, а, то есть у ж... замужних женщин, на, в, в которых в гражданском браке на миллион больше, чем неженатых мужчин. Как такое может быть, да очень просто, те мужчины, про которые говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен. И, ну что, трудно зарегистрироваться, что ли, он сказал. А вот ты как думаешь, почему поп так э, рвет попу-то? Поп, поп рвет попу, он же, он же не говорит про э, таинство венчания, он говорит про регистрацию в ЗАГСе. То есть БОП, который работает в РПЦ ФСБ России, да, ну, ФСБ РПЦ называется, надо так называть, вот, он еще и прислуживает, не работает, а как они говорят, служит, служит в РПЦ. Как мне один поп говорит, я говорит, этого знаю, я с ним служил. Ну, я так думаю, ну в армии служил, а потом, а как, нет, там вот, с Кадиллом ходил. Вот, и прислуживает, похоже, еще в ЗАГСе. Вот как ты думаешь, почему они прислушивают еще в ЗАГСе и почему он говорит, там так, так активно загоняет всех в ЗАГС, чтобы расписывались? Ну, фиг знает. Понимаешь, судя по его выражению лица, я не знаю, по-моему, вообще никакой подноготной там, идеи не было, для чего это сделал. А так, ну, можно порассуждать. То есть они придут в ЗАГС, регистрация стоит денег, у них тут миллион не зарегистрированных это же можно сколько бабла срубить, а там можно, значит, подкинуть им брошюрку, что надо еще и повенчаться вот и удваивается конечно, на самом деле ситуация какая на самом деле ни один поп сейчас в России в РПЦ не венчает без э, государственной регистрации брака то есть пока папу не покажешь но иногда это делают то есть если вот утром венчание, а днем э, это В ЗАГСе расписывается Тогда показывают эту бумажку Что вот сегодня там в 14 часов Расписываемся в ЗАГСе, Тогда с утра может поп там какой-то знакомый Хороший знакомый обвенчать А так нифига То есть без такой бумажки папа выгонит сразу С работы Гундяев выгонит Если он обвенчает Потому что ну, может это оказаться и женатые замужний там пришли еще где-то там обвенчались я имею ввиду на ком-то другом женатый может здесь еще э, обвенчаться поэтому э, для попов Нужна вот эта бумажка для венчания, понимаешь? То есть они понимают, что это вот отрезанный ломоть, что с этих людей, которые живут гражданским браком, денег они не получат для своей РПЦ ФСБ никогда в жизни. Поэтому ему очень важно подвигнуть их, сходить брак, зарегистрируйте, а потом придет, Пишут... Гундяев имеет уже звание генерал-майор ФСБ, а вот куло, вышполковник не поднялся. Я думаю, он же, же генерал, если ему, сна, наверное, Гундяев, отец звездоней. Так, Мальцев, не стыдно тебе, здоровому мужику, жить в Европе за чужой счет, да еще и с семьей. Видишь, Александр Яковлев пишет, знаешь, Александр, мне, здоровому мужику, э, стыдно было бы сидеть в путинской тюрьме, да, понимаешь, о чем я говорю, провокат от хренов. Вот это было бы действительно стыдно, сказать, что ты не успел, не смог свалить, что ли, я смог свалить и живу как могу, понимаешь. И когда вернусь в Россию, то вот такие, как ты, Александр Яковлев, подойдите и задайте мне вопрос. Я бы очень хотел это увидеть, как вот этот Александр Яковлев, Хренов, подойдет, когда я вернусь в Россию, задаст мне вопрос. Я очень хочу послушать. Да, только я думаю, что не подойдет и не задаст. За все время, сколько я был в России, единственный сумасшедший какой-то, вот когда я из тюрьмы тогда вышел... Помнишь, там какой-то, у нее там Путин на медведе какой-то кричал ментам, «Это Мальцев, это Мальцев!» Я говорю, что тебе надо?» Он что-то подергался, подергался, очень хотел ему в дыню залимонить, этого пидора мне. Так что, милости прошу, мне стыдно жить в стране, где Путин вор. Вы знаете, наверное, в стране такой не стыдно жить, стыдно молчать по этому поводу. А если вы говорите, если вы боретесь, вам не должно быть стыдно. Я понимаю ваше чувство. Мне тоже очень стыдно, что есть во главе России такая сволота, которая, ну, которая вообще недостойна. То есть в 90-е годы я бы на них даже внимания бы не обратил, как колопол бы передавил, блядь. Понимаете, все эти... <связываю> Такие вот дела... А ты мне скажи, в Америке как вот с э, папами и со всеми остальными-то делами, там кто-то куда-то лезет, что-то кому-то навязывает. Ну, там же наверняка как-то э, пропаганда идет, какая-то религиозная, там, мормоны какие-нибудь ходят, там, я не знаю, свидетели Яговы, там, я не знаю, какие-то там, католическая церковь, помнишь, как в этом в доме, кто-то... Католичество это круто, да, там еще кто-то, ну кто-то же как-то должен людей заманивать. Скажи, как это происходит? Да, нет, они свое место что четко знают, что это государство отделены Но когда-нибудь -когда бывает какое-нибудь такое значимое событие, люди такое ощущение, знаешь, любят тоже хатьнуть и вылазят, называют их а, реверенты, по-моему, вот обычно черная католическая церковь, там парочка таких имен есть, а, которые... В, любой возможности, когда там можно, а, значит, в, в меди вылезти, Вот их слышен там а, какие-то их заявления там против. Второй, я помню был случай, была давно на уже, наверное, пять назад. А, тетка была в этом в persistent vegetative state, знаешь, когда а, гипоксия мозга человека, там, ну как Шумахер, такая же примерно вот, там, ситуация. И вот там суд постановил все отключать уже невозможно. Там муж сказал. Ну как, он первый как бы, имеет право голоса, включаем. Ну, в общем, там вот эти все религиозность общины начали очень сильно возмущаться и проводить там перед больницей там собрать своих этих пастухов с плакатами, что ни в коем случае, знаешь, человек не имеет права решать за Бога. А так вот что-то такое политическое, особенно не видно, что они против Трампа или за Трампа, такого я не наблюдаю. Церковь не видно. То есть у меня есть пара больных, которые это, ходят, то есть батюшка там из местной церкви. Ну, они занимаются своими делами, служат и стараются никуда не лезть. Когда я его спрашивал наш поэт, как они общаются с московским патриархатом, мы за них на 30 дней стараемся, говорит, отойти, потому что говорит, это все говорит, провокационные государства, связанные, скорее всего, ФСБшней э, структуры. То есть они здесь, у них даже никаких иллюзий нет по этому поводу. А это церковник православный, да, или нет? Да. То есть да, это вот есть своей, заграничная, заграничная православная церковь. Вот здесь ситуация в этом отношении хуже. Гудяевские передушили всех здесь. И тут те храмы, которые были, принадлежали русской православной церкви за границей, то есть той, которая возникла после... Революции, да, они их поджали, многие из этих храмов они забрали, путинцы, гундяевцы забрали, поэтому тут совсем все плохо в этом отношении. А вот в Вольске побывала икона небес, небесного покровителя войск. МТО, ну то есть это интендантов, потому что вольские училища это войска материального материально-технического обеспечения. То есть оказывается у интендантов есть небесный покровитель. Я думал, что этот небесный покровитель служил в интендантских войсках, святым стал. Оказалось, нет, что это Иосиф Волоцкий, который жил там, не пойми, там в XV веке, и Гундяев. Гундяев этого святого назначил войскам, интендантским войскам. Можете себе представить? То есть Гундяев там есть телефон, он звонит на тот свет, говорит, там Иосифолоцкий, да, отдайте его сюда. Ну-ка, будешь ответственный за интендантов, а они будут тебе молиться, представляешь? То есть такая чушь, блядь, представляешь? Это вообще жуть какая-то. Назначил помощником к интендантам. А, а, от себя скажут, от Бога, от Бога будешь помощником у интендантов. Я думаю, что какой-то святой ебукентик должен быть э, назначен этим, э, как ее... Покровителем Росгвардии, палочных ударов должен быть, да, какой-то. Ну а как же, интересно, а также у КГБ, у этого ФСБ должен быть святой. Наверное, какой-нибудь из тех соловецких, кого они там сгноили в монастырях, в монастыре в Соловецком, он должен им покровительствовать. Представляешь, какой абсурд? И вот люди. К этим папам обращаются, они что-то у них там спрашивают, как-то они да благословляют их там на чё-то, а на чё-то не благословляют их, вообще офигеть. Когда, я, кстати, а -а -а. родитель, мать особенно ну, религиозная ходит там в церковь, молится периодически. Вот, она была поражена, когда я сюда приехала, там, что в церкви не нужно платить за свечку здесь. Ну и объясняют, что, ну, естественно, ты приходишь, вот то, что ты нам даешь, там пару долларов, это типа, чисто такой донат, не хочешь, не давай, бери сколько тебе угодно свечек и ставь. Для него было откровение, потому что, я так понимаю, в России без этого, без того, что ты знаешь, сначала не заплатил деньги, это вкусно а даже храм. Ну да. Дело в том, что в католической церкви то же самое, вот по всей Европе в католическую церковь ты приходишь, ты чё, тоже ничего не платишь, берешь свечки, можешь положить деньги, можешь не класть деньги, никто там не стоит с кружкой, поэтому, конечно, русская православная церковь в России очень выгодно отличается с точки зрения финансов от всех остальных. Так, вот начальник московской полиции подал в отставку, интересно, по какой причине. Клишис прокомментировал идею МВД о внесудебной блокировке счетов. Говорит, надо думать очень. Представляешь, как они э, поставлены, это цукцванг. То есть ты проголосуешь за внесудебную блокировку счетов, самому завтра все заблокируют. Они же понимают, что э, только Путин как бы гарантирован от всей этой херни, а любой из них может попасть под этот каток. И не проголосовать они не могут, в том числе, потому что их там нажимают и говорят это вот мы так с экстремистами и террористами боремся. Очень интересно. Так, ну вот банки будут теперь закрывать, Центробанк изменил критерии, подозрительные операции теперь все, что сочтут Подозрительным. Что такое подозрительная операция? Те, которые они считают подозрительными. Все. И считаю, на этом основании прикрывают. Молодцы, еще я могу сказать. Вот. Так. Господи. Сейчас я пропускаю много. Путин рассказал о противниках решения по питанию для школьников. Видишь, то есть, ну для чего он это рассказывает, что было много противников, чтобы все сказали он, эти ватники, как, он за нас бьется, он все за них бьется. Вот с детским питанием теперь он за них бьется. Представляешь, какая мерзость. Конституционный суд назвал слова судьи об СССР его личным мнением. Константин Ароновский сказал, судья Конституционного суда, что СССР незаконный был, и поэтому Россия другое государство и не может быть правоприемником, поэтому претензии не принимаются. Если продолжать эту мысль, то уж Российская Федерация тем более незаконная, а путинский режим вообще незаконный, поэтому все правильно, поэтому, конечно, и в Кремле будут исходить из того, что Россия является правоприемницей СССР, конечно, им очень нужно исходить из этого, потому что в противном случае они абсолютно нелегитимны, хотя они и так абсолютно нелегитимны, но здесь есть какая-то вот видимость легитимности. Так. Кремль отрицает отправку российских войск в Ливию. Уникальный российский самолет попал в прицел истребителей F-16. Вот это интересно тебе будет, представляешь? Это все российские СМИ написали, что F-16, принадлежащий голландцам, кажется, да? ну, в общем, кому-то из европейцев сфотографировал над Балтикой уникальный российский самолет. Знаешь, какой уникальный российский самолет? Он догадаешься. А ты когда-нибудь летал на Ту-134? На Ту-134 летал? Не на, на Ту-154, а на Ту-134. На 54 154 точно летал, но мне кажется, на 134, 134. А у нее два двигателя, и он поменьше, гораздо поменьше Ту-134. Его в 60-е годы сделали, он устарел и морально, и физически уже к 80-му году, не знали, что делать с Харьковским заводом, куда людей девать. И стали вот эти Ту-134, старые, сраные, переделывать в учебные самолеты. Учебный самолет, то есть учебный летающий класс. Вот в Энгельсех навалу В Морде, где у вот Ту-134 сидел штурман, это место убрали туда, воткнули длинный нос, такой красивый, правда красивый, и поставили РЛС. И пол салона у них... Закрывается, это э, так, такая герметичная капсула, а задняя часть салона не герметична То есть там приборы стоят, там можно э, в каких-то моделях даже бомбы подвешивать и так далее И в общем-то это летающий класс, то есть вот их рассадили, взлетели, они летят и по очереди меняются ну, чтобы всех поучить, там, как как Это самолет первоначального обучения пилота в дальней авиации. То есть учебный. Называется он Ту-134 УБЛ. Ну и летчики называют еще там в частях У-34 его называют учебный. То есть на самом деле уникальности этого самолета нет. Уникальный он в чем? Вот в свое время, сейчас я не знаю. А вот те начальники, которые командовали в Энгельсе, они что делали? Они брали такой самолет, битком набивали бледми, летели в Адлер, да, на субботу с воскресеньем в пятницу вечером прилетали, полетные задания все расписывали, прилетали в Адлер, висели до понедельника, и в понедельник возвращались назад. Это вот у них был такой вот военные мероприятия да вот этим он уникален но ну, может быть об этом как раз писали э, СМИ вот э, всякие эти западные которые назвали э, его уникальным вот представь сколько путину надо отвалить денег чтобы какой-то а, ави, а, а, авиашин Авиашин не могу даже прочитать. Вот, так вот этот, а, ну как это перевести, авиационный, да, авиационный переводится, авешинист, -а -а да, вот, а -а авиационный какой-то журнал, чтобы назвал это уникальным. Вот представь, есть какой-то авиационный журнал, может, который сам Путин даже учредил, дал каким то Петрову с Васькиным, они сделали этот журнал, чтобы он хвалил а, значит, это, авиацию России. А что хвалить? Ну нечего хвалить, да, все уже похвалили, этот э, Ту-95 сраный старый, который там первый самолет взлетел в 1955 году с, с движками Юма, еще немецкими движками, да, а, что его хвалить, ну уже и схвалили, Ту-160 тоже уже опять язык оббили, что-то надо еще придумать, а давайте вот этого похвалим, этого уж точно никто не знает, ну потому что такое старье такие дрова, конечно, это... Ну, вызывает это оторопь, честно я тебе скажу, у меня такое ощущение, что в России столько денег, что можно заплатить каждому, который будет хвалить все что угодно Звук хрюкает Так Вот такие вот дела вот этот, Трамп рассказывал про какие-то ракеты скоростные, ты что-нибудь там в Америке слышал, гиперзвуковые, всех пугал, тоже говорил, у нас тоже есть. Ну, и, только вот это утверждение, больше никаких подробностей я не нашел. Трамп постоянно, знаешь, каждую неделю что-нибудь такое весит или в Твиттере, или на этом, то есть ему нужно постоянно поддерживать вот эту информационную волну. Вот Ирландия пожаловалась на активность российской разведки, говорят, лазят по дну, там диверсанты ищут кабеля. Но это вот одни диверсанты погибли, помнишь, они тоже планировали там кабеля искать, похоже, прислали других, которые пока еще не погибли. И много, значит, вопросов. А вот интересно тоже, вот переводчики Путина перечислили его самые затруднительные фразы. То есть Путин говорит какие-то э, слова, которые трудно переводятся, враскаряк, упоражняк, там еще что-то. Я вот не понимаю, э, представляешь, ну Путин же понимает, что идет перевод. Вот что в башке у этого человека, если он пользуется такой лексикой, он еще по нормальному говорить не может. Вот я могу ругаться матом, могу не ругаться матом, могу так говорить, могу выражаться наукообразно, как угодно, понимаешь? Ну, то есть, если нужно было подстроиться под переводчика, я бы говорил короткими и понятными рубленными фразами, ну, так и положено. Даже Никита Сергеевич Хрущев так делал, совершенно, в общем-то, необразованный свинопас, да? А этот, ну, не знаю, может, он себя таким великим мнит, что... Такие вот выдает вещи Я сразу вспоминаю анекдот по поводу Сталина и переводчиков Помнишь, когда Сталин с Черчиллем разговаривает по телефону и там, А сидит Молотов рядом И он говорит Нет, нет, нет, да, нет, до свидания и гладет трубку. И мол, спрашивает, или поскребовши там, я не помню, кто. Говорит, Юрий Сесаренович, а вы э, да, по какому поводу сказали Черчиллю? Он говорит, да. Я не говорил, да. Потом говорит, а, да, я сказал, когда товарищ Черчилль спросил, хорошо ли я его слышу. И вот тут, понимаешь, если человек... Не готов к разговору Путин настолько, что в раскоряку и порожняк там говорит, то он, он сам в раскоряку и несет порожняки. Это же совершенно понятно. Представляешь, какой руководитель России. Я вот уверен, что если бы он, этот самый Путин, в прямом эфире провел бы хотя бы один свой день, вот с утра до вечера, вот как он работает, что он делает, да, как он встречается вот, с какими-то там западными товарищами, какие он ведет переговоры. Я думаю, его бы дня держать не стал народ России. Восстали бы и выгнали, сказали бы, вот, смотрите, да чмо вообще, пустой человек. Поэтому обязательно нужна гласность, обязательно нужно, чтобы люди видели, кто перед ними. Назначил Путин нового посла в Венесуэле. Я думаю, что какого-то Вагнера, наверное, ну, это шутка, конечно, но, видишь, старый посол уже не справляется, какие-то, э, значит, нужны особые качества для посла, который будет там. Что по поводу Венесуэлы, Америки там? Ну, да, практически, ну, практически военного аташе посылают туда, я думаю, он должен контролировать наши газпромские дела, там, и ну, ситуация, там, такой этот советник от него там поехал. Не просто там, знаешь этот дипломат. Да ничего больше, я говорю, так, такое грузотище. Ну, и периодически Гуайда выходит тоже, знаешь в Твиттере там в прямом, в прямом эфире. Видишь, он помнишь, перед этим, за день до импичмента Трамп вышел знаешь, с обращением к нации. Было там полуторачасовое обращение к нации. Вот. И они пригласили Гуайду, видишь, в этот. То есть туда приглашают там ветеранов каких-то там, знаешь. Политических деятелей больших, это тоже проходит, я понимаю, в Конгрессе. Вот. И они пригласили Гуайда с женой, и вот к нему обращался господин президент, господин президент. То есть такую ну, поддержку на весь мир показали, что они за Гуайда. Ну я думаю, тоже он не просто так приезжал, тоже, я думаю, сидят, думают, мозгуют. Посмотрим. Я думаю, Трампу сейчас надо переизбраться. Мы ну, какую-то программу уже, значит, с этой Венесуэлой. Я думаю, сейчас он не хочет что-то такое, знаешь, опрометчивое сделал, чтобы перед выборами не получить значит, снижение рейтинга и так далее. Но видишь, они этого взорвали с мани, Тоже, значит, никто ни, с, ни сном не духом. То есть все это в секрете производится. Видишь, они долго запрягают, потом бабах и все. То есть я думаю, у них Венесуэла идет в каком-то там списке сделать дел на следующий срок. Я думаю, просто дело времени Да, и вот оказалось, что тот человек ну, неизвестно там какая у него в действительности фамилия Который убил э, Хангашвили э, в Берлине Вот этот человек созванивался с э, представителями ФСБ с какими-то ветеранами ФСБ, об этом, в общем-то, заявили в Германии. Те, кто проводит расследование, нашли ходы, и что он сам служил вроде бы в спецназе ФСБ. Так что, видишь... Путинцы никак не успокаиваются, вроде бы обосрались они со скрипалями, ну, казалось бы, надо засунуть одно место в жопу, да, там язык я имею в виду, и больше ничего не делать, да, они мало того, что на весь мир... Кричат, это не мы, так еще и в дальнейшем посылают всяких монтеров, да, которые с диппаспортами, убийцы, и прочее, прочее, то есть вот даже Британия оштрафовала НТВ за программу о Скрипалях, и совершенно очевидно что это делают путинские помните вот в доказательстве это является косвенным доказательством но в тот день когда скрипали отравили помните я как раз рассказывал помните, Жень, про этих про яд mm -hmm. полковника джалалова да и говорил о том что яхта -то придуман ну, кого Путин отравит этим ядом? Яд придуман в Шиханах. Парадоксально, в этот момент, когда я это говорил, ну, может быть, я говорил за несколько часов, там, за несколько минут до отравления скрипали, там травили скрипали ядом новичком, который придуман в Шиханах. Такими же людьми, да? Вот. И... Ну, то есть совершенно понятно, как работает его мозг, этого Путину, Путина, блядь. и Для меня понятно, для тебя понятно, для большинства понятно, для западных как-то товарищей непонятно. Вот сейчас э -э, американцы, я так понимаю, по-моему скрипали по, крыльями помахали, но сейчас вот убит еще человек в Берлине, еще всякие там монтеры уже нарисовались. Американцы не боятся, что к ним также когда-нибудь приедут Петровы с Вальчикинами и будут... В принципе, они уже приезжали, они уже на выборах чудили. Но, правда, через интернет. Я думаю, они... Ну, видишь, они не могут становиться путинской уже Власть, она обязана, значит, исполнять какие-то такие движения, которые малифики делают. То есть, там, там, массат, я понимаю, там, почему, там, убивал, там, за границей, там, и, там, фашистских преступников и так далее. А вот у этого непонятно, что это идея убийства Скрипаля, вот этих, там, блогеров, от этого мужика в этом в Берлине, то есть, чего, какие активы они получают от этого, кроме того, что, там, у, навели там ужасную, там, значит, ужаску на всех остальных. Никто уже особо не боится вот это все, значит, смотришь как ридикилс, какие они смешные, блять, вот этими своими потугами. Вот. Ну да. а США, знаешь, уши развесли, конечно, все, а сюда просто так не приедешь, знаешь, и, и надо визу получить, и надо... Ну, наверное, могут, я, я думаю, там, наверное, по этим по дипломатическим по паспортам, в принципе, приехать. Вот. Но я думаю, это, это будут примеры, как, знаешь, в, в «Трехстах спартанцах», когда, допустим, он пошел на переговоры с этим, с ксерксом и сказал там, и вот ну, помнишь, сказал охранник, тебя говорит, убьют, говорит. я говорит, надеюсь, что меня говорит, убьют, потому что говорит тогда говорит, вся Греция говорит, поднимется, и тут не нужно будет, надеюсь, что не такие дураки. Все надеюсь, что не такие дураки говорит, прибрутся в Америку и начнут тут уже гузить. Вот по-настоящему. Ждем. Вот пишет, идея с масками, примитивное мышление Мальцева. Ну хорошо, Виталий Никитин. -то. Значит, мы попали в самую точку Виталия Никитина. Расстроли считают, что это примитивно. Еще раз напоминаю, что маску нужно сделать оружием путинского сопротивления, сделать символом путинского сопротивления. Вот показывают девушку в маске, и там написано, в общем-то, Господи, я не вижу. Марш Немцова, 29.02.2020. Так оно и есть, распространяйте. Это, этот плакат есть у нас в Телеграм-канале. Берите его и распространяйте. Очень хорошо. Так, ну, я сейчас прочитаю тогда, что там написали в... Опа. Прочитаю, что написали В донатах И будем завершать Ничего мне тут не видно Жуть какая-то Дмитрий, спасибо, Дмитрий Артур СТ, спасибо На усмотрение пишет Анатолий Спасибо Слава, здравствуйте, Вячеслав И всем здравомыслящим Денежки на усмотрение. Спасибо, спасибо. Так, и следующий только в 14 числа. И смотрим, что написали в студию, в донат, где студия, мобильная студия или студия на колесах. Так, смотрим. Прошу прощения, сегодня какая-то у нас связь очень Такая нерабочая, да? Кот наоборот, мы делили апельсины, много наших полиглов Хорошо, сказано. Закат солнца вручную, тотальный бойкот. В пятницу Белецкий солгал в эфире, что забанил меня в телеге за порнографию. Снова забанил на неделю. Так и 10 тысяч подписчиков не наберем, мы будем делать бойкот. Все вместе или будем херней маяться, будем делать бойкот, все вместе, очень хорошо, я скажу Белецкому, чтобы не барил, но я так понимаю, что э, он обижается, потому что его какие-то гадости вы пишете или говорите, я думаю, что если мы соратники, то надо как-то относиться друг к другу, как к соратникам. А то мы сегодня вспоминали уже эту сумасшедшую старуху. Очень, очень многие наши соратники, похожи, знают сумасшедшую старуху, которые, например, костерят Мальцева, а потом предлагают Мальцеву сотрудничать. Да? То есть, ну, выглядят они как та старуха, которая кричала «пидорасы, долбоебы, подайте». Конечно, никто не подаст. Надо быть сумасшедшим, чтобы подать тому, кто тебя так называет. Александр, Привет! А, это 14 число уже. Спасибо. Так, и вопрос, Женя, задайте тогда. У нас людей, которые хотели задать, а я сегодня все время проговорил, а вы, что-то никто не писал. Я ждал, когда вы зададите Жене вопрос, вас интересующие. Напишите. Вячеслав, когда ждать, нам ждать перемен? Ждать никогда. Перемены надо готовить. А ждать, что их ждать -то? Ждать так можно всю жизнь прождать. Ждать ни в коем случае нельзя. Надо делать. Так. Ага.